Здравствуйте, дорогие друзья! На связи с Живнеров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим с вами о черно-белом мышлении и неврозе. Какая взаимосвязь? Возникает ли невроз из-за черно-белого мышления? В первую очередь я бы хотел, чтобы вы очень хорошо понимали, Одно понятие и другое понятие. Давайте начнем с черно-белого мышления. На самом деле черно-белое мышление это некий обобщенный термин того, как вы воспринимаете ситуации в ситуациях неопределенности. Вот все, что вас окружает, это объективная реальность. Между вами и объективной реальностью есть прослойка, это ваше восприятие. И вот у вас бывает так, что есть два направления. как бы Первое направление – ваши планы. Когда вы что-то планируете реализовать, вы моделируете это в голове. Это тоже объективная реальность. И вот в своих планах вы зачастую начинаете видеть два исхода. Один из исходов – позитивный, другой – исход – негативный. Примеры следующие. Например, когда человек собирается идти спать, у него может быть два варианта. Уснул. Не уснул. Когда он остается один дома? Будет плохо, не будет плохо. Когда он идет на свидание, например. будут, Пройдет хорошо свидание или пройдет плохо. То есть у него всего два варианта. И когда это только эти два варианта, это и есть проявление черно-белого мышления. Можно сказать, что это такое черно-белое восприятие. Что такое? Что, что в этом плохого, скажете вы? А плохо в том, что ваша уверенность в негативный исход достаточно высокая в, этом, в этой ситуации. Когда вы еще не знаете, как будет в будущем, но вы уже видите два исхода, и вы достаточно сильно можете быть убеждены в негативный исход. Пусть даже наполовину, этого уже достаточно, чтобы возникал страх. То есть, если я, как человек, собираюсь идти спать, и на 50% я уверен, что я спать не буду сегодня, это вызовет у меня беспокойство. И вот поэтому, когда вы планируете, и у вас два варианта, это черно-белое мышление, это то, как вы воспринимаете. Другая сторона, это уже произошедшие ситуации. Предположим, человек себе идет, идет, или вот возьмем недавний пример у клиента, человек проснулся с утра, а у него болит голова. Ситуация для него неопределенная Он не понимает, почему так произошло И у него как бы две Всего лишь противоположные точки зрения По поводу этого вопроса Либо это начало инсульта Либо нет То есть, либо это все нормально Либо у меня симптом инсульта И вот из-за того, что Инсульт это или нет Проблема это со здоровьем или нет Человек, опять же, уверен Уже достаточно сильно Что это проблема Начало инсульта, то есть его головная боль, он объясняет себе это одной причиной, что это инсульт или начало инсульта, либо объясняет второй причиной, что все хорошо. Это тоже пример черно-белого мышления, то есть такого черно-белого восприятия того, что произошло. Мы очень часто сталкиваемся с ситуациями неопределенности, когда мы не знаем, что будет в будущем. Мы вообще никогда не знаем. И когда мы не понимаем, почему что-то произошло в нашей жизни. Это очень часто. И вот когда мы используем такое черно-белое мышление, при восприятии отдельных таких ситуаций, они становятся для нас эмоционально значимыми. То есть они пугающие. Если у него в следующий раз утром заболит голова, это снова его напугает. В этом вся суть. И получается, что так как эти ситуации пугающие, эмоционально значимые, вы о них хорошо помните. То есть человек может весь день ходить и вспоминать, что у него с утра болела голова и каждый раз вспоминает переживать за это. И получается, что эмоциональная значимость таких событий достаточно высокая из-за черно-белого мышления, из-за черно-белого восприятия этих событий в отдельности. Когда же вы живете дальше, вот с таким вот мышлением, вы таким образом накапливаете эти эмоционально значимые события, которые так воспринимаете. Что происходит в этом случае? В этом случае ваш уровень тревожности все время растет. Вот невроз, когда человек говорит, я впал в невроз. Нет, ты не впал в невроз, ты просто... Повысил свой уровень тревожности до такого уровня, что это уже можно назвать неврозом. Хотя это всего лишь какой-то термин. Потому что на самом деле это всего лишь большой или возросший уровень тревожности. К нему добавляются потом проблемы с симптоматикой, то есть страх сильнее проявляется в теле. Проблемы с образом жизни, бессонница, плохой аппетит, повышенная утомляемость. Ну и как отдельный элемент, как апогей, это панические атаки. Так вот, когда мы говорим о черно-белом мышлении, именно оно в конечном итоге, то есть то, как вы воспринимаете свои планы и то, что в жизни уже произошло, именно в ситуациях неопределенности, когда вам эти ситуации непонятны, провоцирует накопление тревожных событий, к повышению, провоцирует повышение уровня тревожности, и в итоге приводит к тому, что человек переходит в обостренную стадию тревожного расстройства, что можно назвать неврозом. Поэтому, когда мы говорим, как человек пришел к неврозу, как ты или вы все вместе пришли к неврозу, у всех один и тот же сценарий. Годами уровень тревожности человека повышался за счет накопления тревожных событий, за счет того, что все больше и больше событий он начинал воспринимать Через черно-белое мышление. То есть, категорично, хорошо, плохо, смогу, не смогу, опасно, безопасно и так далее. Это проявляется во всех аспектах. Есть три направления страха. То есть, черно-белое мышление – это не только, когда мы говорим «опасно, безопасно». Это, например, когда мы что-то свое воспринимаем как болезнь, не болезнь. Это страх за свою жизнь. Страх смерти. Второе направление. Страх за психику. Нормально, ненормально. Психическое заболевание, не психическое заболевание. Это когда вы свои проявления любые. То есть забыл ключи дома. Ой, а вдруг у меня шизофрения, а вдруг у меня проблемы с памятью. То есть это опять же тоже проявление черно-белого мышления. Либо переживание за отношения окружающих. <coughs> меня не поздравил дядя с днем рождения. Он мною недоволен. Ему на меня плевать. Плевать, не плевать. И так далее. Или, например, руководитель не похвалил мой проект. И он считает, что мой проект плохой. Считает, что плохой не считает. То есть это вот дихотомия, такая черно-белость. Она проявляется при оценке всех ситуаций неопределенности, возникающих в вашей жизни. Чем больше вы воспринимаете в таком ключе событий, ситуации, событий, тем выше ваша тревожность, тем больше вы впадаете в невроз. Поэтому каждодневное черно-белое восприятие событий приводит вас к неврозу. Надеюсь, на сегодняшний момент вам стало более понятно именно то, как вы пришли к этому. можете проанализировать свое прошлое, и вы увидите, что со временем количество ситуаций, где вы черно-бело мыслите, воспринимаете черно-бело, их становилось все больше. И чем их становилось больше, тем глубже вы погружались в невроз. Соответственно, логично, если мы говорим о том, как выходить из невроза, надо менять восприятие к этим черно-белым событиям. Если остались вопросы, обязательно напишите в комментариях. Если видео вам было полезным, не забудьте поставить лайк, это позволит большему количеству людей их увидеть спасибо большое спасибо за внимание друзья пока!